Формирование ценностей в сознании другого человеческого, вроде бы как лица, может показаться некоторой вычурностью, да, возможно, там экзальтированностью какой-то. Вот скажем, в этом человеке он что-то там в объеме, что-то он еще. Но, тем не менее, вот это состояние никогда не умаляет цены прожитого.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 В человеческом мире с полной забывчивостью о том, что он мак и попробовать себя испытать еще разок. Да, потому что человеческий мир это очень хорошее болотца, где легкость возведена в доблесть, где беспамятность является показателем добродетели, а не тяжелое сознание,